Сейчас я пойду на стадион заниматься. Сейчас я вам Пойдемте вместе со мной на стадион. Сейчас я пойду к велику, возьму его, поеду на велосипеде. Пожимся лежим 20 секунд. Там мы разоклеваемся, не да. Левую ногу скидаем, Половы ногу с дубами, ложимся на левую, лежим 20. На Левую и ложимся на порог. Лежим 20. Я не могу сгибать, на лево И продолжимся вперед. 20 секунд.